В жизни самое главное ⁇ научиться созерцать себя. Что я под этим подразумеваю? Я писал об этом вот в статье предыдущей, и хочу сегодня про это еще рассказать, что мир устроен таким образом, что внимание постоянно стягивается на какие-то внешние действия, на других людей, на какие-то внешние объекты, на какие-то события мы смотрим и вот как будто бы проваливаемся, вылетаем из себя, из своей сути во внешний мир. И это неправильно с той позиции, что когда вы погружены во внешние процессы, вы теряете тогда связь со своей сутью. И это неизбежно будет приводить к, ну, начиная от простых каких-то вещей, типа уныния, потери энергии, заканчивая вещами более такого сложного, негативного порядка, типа депрессии, какой-то внутренней опустошенности, бессмысленности, неудовлетворенности, отсутствие мотивации и так далее. И так далее. Потому что классно что-то делать, когда вы делаете это изнутри. И не очень классно, когда вы, себя не почувствовав, куда-то провалились. Вас как бы затянула какая-то внешняя система там, или какой-то внешний процесс. Как будто как в трубу пылесоса затягивается пыль. Если вы не созерцаете себя, не обращаете внимания на внутренние процессы, Обязательно появится что-то или кто-то, кто захочет вас куда-то вот затянуть и направить. И что-то вам предложить, может быть, втюхать под видом вот, там, супер какой-то классной штуки. У каждого из вас есть свой дух. И Созерцание внутреннего мира — это самый простой и самый естественный способ соединиться с своим духом. Что такое дух? Это ваша суть, это ваше истинное я, ваша природа, то для чего вы пришли, как бы изначальный код, ну как бы вот изначальный ответ на все ваши основные вопросы, вот на вопрос «Кто я», например. И без созерцания внутреннего мира э, невозможно понять, кто вы. Никакие внешние там, курсы, практики, обучение это не сделают. Вы просто будете расширять хранилище информации, прокачивать навыки. Но для чего это, как это применить и э, как проживать свою жизнь, это будет непонятно. И вот в этой внутренней работе, в, в медитации, я несколько дам вам сегодня техник, вот, мы сделаем несколько практик. Я хочу показать вам, что вот это внутреннее внимание, ну вот его нужно прокачивать. Вот вначале с собой соединяться, как бы смаковать реальность, чувствовать ее из себя. Не, не просто погружаясь в какой-то процесс, как, не знаю, какой-то пассивный участник, а смотреть на эти процессы со стороны и управлять ими, если вы хотите управлять. Потому что все влияние, оно возможно только изнутри, когда вы в контакте со своей силой. Когда вы в контакте с какой-то другой силой, эта сила вами управляет, а не вы.